свое отдаем служба где сложно решение принять нам порою прокурорское звание с тобою мы с честью несем и слово закон он стал нашей судьбой. Прокуроры России, мы знаем, как трудно порой, Слох ответу призвать, защитить от него пострадавших. Мы чужую беду, как свою принимаем душой, потому что служение закону, призвание наше. Прокуроры, мы служим России своей. Прокуроры, прокуроры, во имя ее светлой.